Это первое подражание упрощенной модели после ее появления на рынке. Так, седан оборудованный кондиционером теперь стоит от 755 900 рублей. В июне, когда автоваз только восстановил производство своего бестселлера, рекомендованная розничная цена составляла 678 300 рублей. Правда, те экземпляры не имели ни кондиционера, ни airbag, а сейчас, как сообщают дилеры, купить Гранту без них просто нельзя.